Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. На одной из вил в пригороде Стамбула прошла крупнейшая сходка криминальных генералов. В Турции состоялась одна из самых больших за последние годы сходок воров в законе. Криминальные генералы собрались, чтобы обсудить мафиози дата Сургутского и Црипу, короновавших авторитета Ахтама Самаркандского, которого в семье видеть не захотели. Однако главный вопрос встречи отпал сам собой. Дата и Црипа отыграли назад ситуацию и лишили Ахтама погон. В результате воры в законе побеседовали на другие темы. Хотя разбор полетов из-за коронации Самаркандского еще продолжается. Как стало известно Росбалту, сходка прошла на одной из частных вил в пригороде Стамбула. Туда съехались более 30 воров в законе, в том числе Рамас, Коба, Матевич, Ираклей, Гишаша, Паата, Беса, Аслан и другие. Посредством интернета в мероприятии принял участие и Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Криминальные генералы планировали обсудить поступок Давида Чиквишвили, Дата Сургутский и Тимураза Немси Срипа. Они инициировали коронацию авторитета Ахтама Самаркандского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения сходки в Ереване в 2015 году о моратории, но новые коронации. Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают криминальные генералы, не место в семье. Дата и Црипи предложили по-хорошему признать ошибку и отменить решение о присвоении погон Самаркандскому, но они от этого всячески уклонялись. В результате решающий фактор сыграло письмо, которое в Турцию, передал самый влиятельный вор в законе, Захарий Калашев, шакра молодой, отбывающий сейчас срок в 9 лет и 10 месяцев колонии. В нем мафиозе номер один сообщил, что категорически против коронации Ахтама, поскольку она нарушает решение воровского саммита в Ереване. А дальше была часть, адресованная лично Дата Сургутскому, являвшемуся участником сходки в Армении, и подписавшемуся под мораторием на коронации. Ему было предложено добровольно снять погоны с Самаркандского, иначе Чиквишвили было обещано, что с него спросят за проступок. Ознакомившись с Малявой, Дата и Црипа связались с Рамазом Дзнеладзе, Рамаз Кутаиский, и объявили, что отменяют коронацию Ахтама. Также было обговорено, что к чиквишвили и Немсицверидзе не будет принято мер по воровской линии. В результате на сходке под Стамбулом по ситуации с Самаркандским никаких решений принято не было. Взамен собравшиеся воры в законе постановили, что единогласно поддерживают решение саммита в Ереване о моратории на коронации, а продлится он ровно до того момента, пока не состоится новая сходка по данному вопросу под предводительством того же криминального генерала который проводил и армянскую. Речь идет о Молодом, чей приговор предполагает нахождение в местах лишения свободы до 2026 года. Таким образом, как минимум до этой даты, и будет продолжаться мораторий на новые коронации.